안녕하세요, 여러분. 저희는 오늘 화목 식당에 왔습니다. 저는 효지, 예내입니다. 친구들이 아, вот этот верхнюю одежду можно класть в вот этот стул, на котором ты сидишь. Как? Здесь вот здесь. Встаешь. Ага. И в этом стуле можно поднять вот так и положить свою одежду. Для чего это сделано? Катя, ты была когда-нибудь в корейском ресторане в таком стиле? Нет, я впервые сюда пришла, очень интересно, мне не терпится уже попробовать еду А вот это, то, что у нас на столе, это банчан, называется панчан, то есть это закусу Смотри, мясо уже готово, можно его заворачивать в вот такие листья и можно макать либо в соль, либо в такой вот соус. Угу. Да, берешь мясо, макаешь его в соус. Так, соус. Угу. Да. Okay. Можешь выбрать любое из панчан, из закусок, то, что хочешь положить в лист Можешь сразу туда положить, можно еще положить кимчи okay. Я положу вот это. Как это называется? Это называется Кун Кунгнамвы? А, кунг uh. а это кимчи? А это у нас кимчи Кимчи mm. oh. Заворачиваешь hmm. и ah. кушаешь hmm. Mm. Mm. <laughs> Очень нежно mm. и мне нравится вкус соуса, mm -hmm. потому что хорошо сочетается нежный вкус и острый вкус соуса и кимчи. Все вместе просто рай. Аккуратно, горячо. Вот эти оба супа, они очень полезные для здоровья. Хорошее мясо. Очень хорошо прожарено и качество мяса тоже очень хорошее. 갑자기 쑥 들어온, 네, 이 대표입니다. 오늘 이렇게 아름다우신 예나, 예나님과 함께 고기를 먹게 돼서 그렇게 생각하고 막걸리를 짤때 이게 그냥 따면 넘칠 수가 있어. 그래서 이렇게 벽을 쳐주면 기포가 가라앉아서 넘치지 않게 마크를 짤수 있어요. 신기하죠? 원래 마크를 짜면 이게 막 넘쳐 막 이렇게. Mm. <мес> mm. Мне нравится больше, чем соджу. Когда ты соджу, я выпиваю, и хочется сразу что-то другое съесть. Хочется переключиться. Mm. А здесь... <мес> Знаешь, что бывают вот эти бакони с разными вкусами? То есть размером или банковые. М -м -м. Если бы не сказали, я, что, я, что я, это я, свинина, я, то я бы вообще не знала. Да, да. Да. Вообще я люблю, но в целом есть мясо, поэтому я готова есть бесконечно и дорога. <laughs> ну, наверное, второе чуть более нежное, mm -hmm. когда его кладешь на язык, оно будто бы тает. Mm -hmm. вот это иперико, да? Mm -hmm. Да. То есть первое мясо было что более а, хрустящее и желательное, mm. а вот это оно более нежное. Да, я согласна. Mm. Но в целом а мне, мне понравилось как идеально, и первое, так и второе. Да, я да. готова <смех> есть бесконечное, то и другое. То есть то и другое было очень вкусно, <смех> очень да? вкусно, <смех> да. Просто они разные. Mm -hmm. И Это действительно чуть больше похоже на говядину. Mm -hmm. <смех> мне мне <смех> все <смех> нравится. Я готова есть бесконечное. Сегодня Но мы попробовали а, в корейском ресторане вот так вот кушать мясо. А, как тебе вообще сегодняшний опыт? Это было очень необычно. В России вообще нет ничего похожего, никаких таких похожих мест, чтобы можно было самостоятельно готовить мясо. Mm -hmm. Такое свежее, нежное. Мне очень понравилось. Я надеюсь, то, что я смогу сюда прийти еще раз как-нибудь со своими mm -hmm. друзьями. Поэтому я осталась настолько. Расскажи, как тебе вообще вот эта атмосфера? Мне очень нравится, потому что ощущается все как-то так немножко необычно, но при этом очень уютно, mm -hmm. очень уютно, потому что вот владелица заведения, которая там сидит, смотрит на нас. Она как будто бы наша, как тетя, как тетя, как мама да. заботится да. о нас да. хорошо, все ли нам нравится, как хорошо мы кушаем. Это поэтому не ощущаешь не себя не очень любят как дома. Это мне очень нравится. Еще мы сегодня вот попробовали а, раз-два вида мяса. Как тебе вообще.. А, вот это мясо думаю. я думаю что в этом месте все мясо вкусное это важно сказать но наверное мне понравилось больше второе потому что оно немножко более нежное Как оно называется Iberico. Iberico. Iberico. мне чуть чуть больше понравилось но первое тоже очень вкусное. хотела бы ты еще сюда прийти попробовать разные виды мяса да я смотрю здесь очень большое меню я хочу попробовать все <웃음> <웃음> <웃음> 여러분 그럼 오늘 영상 재밌게 보셨다면 채널 구독과 좋아요 눌러주세요. <웃음> 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 고맙습니다. 나그 <나도> 반수채. <가수체. 웃음>